всем привет меня зовут ахмедов я Ахмед. я занимаюсь производством обуви у нас цех интернет-магазин по продаж оптовой и розничной что хочу сказать по работе с алексеем с его компанией давай, давай, пошли. только положительные у меня как бы эмоции положительные положительные впечатления то есть жирный плюс работы с алексеем это да то что он всегда делает свою работу даже больше для достижения цели. То есть, если мы с ним оговариваем какие-то 3-4 пункта, допустим, он может от себя еще э, доделать эту работу там, по 2-3 дополнительным пунктам только для того, чтобы мы достигли цели, которую мы оговаривали. То есть даже по умолчанию он мне даже может не говорить об этом. Да, выполняет ее молча, а потом уже в конце сказать, да, вот это, вот это сделали. <coughs> вот такой вот у нас результат.